Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами, как работать с таким маркетплейсом, как Валберис. И одноименное название занятия «Миллион на Валберис». Я собрала самую ценную информацию на опыте моих выпускников, на своем опыте и поделюсь им с вами. Советую конспектировать, записывать, потому что очень много ценных мыслей и полезной информации. Программа занятия у нас следующая. Сначала я вам расскажу в целом информацию про этот marketplace, про Валберис. Далее поделюсь собственным опытом работы с Валберис на конец 2019 года. Потом уже детально, контент на часть, проговорю про то, что необходимо для того, чтобы стать поставщиком Валберис. Расскажу про бухгалтерские, бухгалтерские юридические аспекты, про сертификацию, про электронный документ который необходим для работы с Валберис. И про товарный знак. В каких моментах он нужен и когда его стоит регистрировать для работы с Wildberries. Потом мы обсудим фотоконтент для Wildberries. Это немаловажная составляющая работы с этим маркетплейсом, так как как вы сфотографируете ваш товар, так вы его и продадите. Потом мы обсудим ценообразование. Я дам расчеты, покажу таблицу. К этому уроку будет прикреплена таблица Excel, в которой вы сможете смело рассчитать и уверенно быть, что не будете в минусе при работе с маркетплейсом. Затем обсудим уже технические моменты работы на портале поставщиков, для новых поставщиков на портале Wildberries. Как мы подаем заявку, как мы готовим отгрузку, какие нужны документы, как мы маркируем товар для отгрузки на Wildberries, что должно быть промаркировано. Проговорим важные нюансы и аспекты работы с Wildberries, какие я сделала выводы за годы своей работы и по опыту моих коллег-поставщиков. И потом обсудим поставки из других городов, так как, я уверена, многие из вас не из Москвы. Обсудим, как лучше доставлять и куда лучше доставлять товар на склады в И в конце я вам дам примерные идеи, с которыми можно заходить на Вальберис. Сейчас их очень много, я проведу какую-то маленькую часть, и сама я в поиске идей нахожусь, можно сказать, постоянно, и вот часть из них поделюсь с вами о Wildberries. Мой любимый маркетплейс. Я сама являюсь покупателем на этом маркетплейсе уже Семь лет, наверное, и самое примечательное, что на этот маркетплейс меня привела мама, вот, и у меня уже там максимальная клиентская скидка и сумма выкупа уже около 300 тысяч рублей. Этот маркетплейс был основан в 2004 году, 15-16 лет назад, а цены, оценочная стоимость Forbes его 62 миллиона долларов, но на самом деле она больше, потому что обычно занижает оценочную стоимость. Основали Wildberries, что тоже очень круто, два человека, то есть жена и муж Татьяны Андрея Букальчук без инвесторов, без привлечения кредитных денег, все на свои. То есть Татьяна Букальчук, она была репетитором английского языка и в декрете она начала перепродавать одежду из каталогов европейских фирм. Вот. И потом она поняла, что какой-то такой удобной платформы нет и начала привлекать все больше разных марок и все это в так вот за дов довольно короткий срок превратилась в гигантский маркетплейс, который, я считаю, что очень скоро станет подобием Амазона в США, который сейчас в США занимает более 50% рынка онлайн-продаж. А, оборот Wildberries в 2018 году вырос на 72% по сравнению с 2017 годом и достиг 108, почти 120 миллиардов рублей. И в первом полугодии 2019 года он уже вырос еще на 79% от этой суммы и составил, вырос на 79% и составил рост на до 85 миллиардов рублей, что очень круто. То есть рост Wildberries динамично, он идет очень быстро. То есть начиная с 2004 года, Ой, он идет прям вверх, экспонентально. И я уверена, что чем дальше, тем больше будет рост Вайлберса, и тем больше у вас будет возможности, как у поставщиков, зарабатывать деньги. Тем более сейчас Вайлберс выходит на европейские рынки. вот Буквально в эти вот дни творится вот, это вот выход на Европу. И мы, поставщики России, будем представлены на этом рынке, что очень примечательно. А в каталоге Wildberries сейчас более 2,5 миллионов товаров от 25 тысяч брендов, и я могу с уверенностью, и даже с гордостью сказать, что в этом есть моя заслуга, потому что я в последний год рассказываю людям, которые даже никогда и не подозревали о том, что можно стать поставщиком Wildberries, и заблуждались, как когда-то я заблуждалась в том, что для того, чтобы работать с Wildberries, нужно там миллион первый взнос, нужно иметь много товаров, нужно быть старым каким-то, старой маркой. Но все это мифы и все это неправда, и я эти мифы развеиваю. Благодаря мне уже сотни людей стали поставщиками в Азберс, создали свои бизнесы или масштабировали свои бизнесы, получив новые каналы продаж и успешно там продают. Основные товары на Ватбер сейчас это одежда, обувь, аксессуары, детские игрушки, товары для дома, книги, электроника, косметические товары. И даже сейчас в последнее время добавилось продуктовые какие-то изделия. Я вот, например, детям заказываю там определенные европейской фирмы каши и печенье. И они дешевле, чем где-то в детском мире. И удобно, что бесплатная доставка, там практически до дома, до пункта выдачи заказов. И продуктовые ниши, они очень динамично наполняют. При этом, конечно, же должны быть не нискоропорческие продукты там не арбуз вот а посетителей за сутки на валберис около двух миллионов человек там в пике еще больше то есть представьте себе что на этот сайт в россии а, и там в странах а, таможенных союза где валберис есть заходит 2 миллиона человек то есть какой это охват рынка Uh, то есть, если вы раньше, там, допустим, продвигали свой бренд исключительно по сарафану или исключительно через Инстаграм, как когда-то я, то вы быстро получите вот такой охват, и это очень классно и очень здорово. Средоисточное количество заказов на Валберс 500 uh, тысяч. Вот, и пока вы думаете, стать поставщиком или нет, то вот эти количество заказов совершается. Конечно же, не все выкупаются из них, но тем не менее, вот такое огромное количество, uh, оно есть. В каких странах есть Wildberries на данный момент? Это Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армения. Это страны таможенного союза. Информация актуальна на конец 2019 года. И в ближайшее время они зайдут на Европу и будут представлены в европейских городах, начиная с Польши. Пока еще нет детальных подробностей, как это будет работать а, в Европе и какие условия будут для поставщиков. Но то, что стать поставщиком сейчас, самое лучшее время, это однозначно так. То есть раньше, а, как, как говорится, хороший момент поставщика дерево был 20 лет назад сейчас бы дерево уже было большое но второй лучший момент посадить дерево он сегодня то же самое и стать поставщиком валберс я считаю что любой категории товара будь то одежда или какой-либо другой товар лучше прям сейчас и какие-то примеры товаров, товаров для валберс самый большой сегмент это одежда и обувь я сама являюсь поставщиком Трех брендов одежды и одного бренда сумок. Потом, конечно, большую долю занимает обувь, различные аксессуары, шапки, бижутерия, пояса и так далее, и сумки. Потом детские игрушки, товар для дома, текстиль для дома. Это, кстати, очень классная ниша, текстиль для дома высокомаржинальная достаточно. Я привела ее в пример в конце урока. Далее книги, очень сама много заказываю книг для детей, для себя с Валберис, если раньше книги все заказывали с Азон, то сейчас Валберис сильную конкуренцию им дает. Электроника. Сейчас даже, на, даже официальный продавец Apple есть на можно купить технику Последние модели техники Apple можно купить на Wildberries. Бесплатная доставка по всей стране. Это говорит о чем-то. В том числе, например, пылесос Dyson, который стоит тоже недешево, тоже официально представлен на Wildberries и так далее. Косметические товары, очень много косметики, различные, начиная от корейской, заканчивая российской, вся там европейская, масс-маркет, люкс, все это тоже представлено на Вэлберрис. Продукты питания, то, что я рассказывала, сейчас есть сегмент там варенья различные, орешки даже продаются, фасованные, вот, все это можно даже... Про орешки я знаю, просто я делаю постоянно какой-то ресерч, ищу какую-то информацию на Вэлберрис, кто что продает и как у него продается. И вот на продукты питания изучала, что есть, и нашла особенные орешки, я так поняла, что их просто покупают на Фудсити, это самый большой рынок, наверное, в стране оптово-розничный, где можно купить продукты питания, там овощи, фрукты, в том числе орешки, и просто фасуют и отгружают на Балберис, вот, и это такая схема при маржинальности, там, достаточно высокой. Для того, чтобы стать поставщиком в также есть и некоторые ограничения. Хрупкий товар должен обязательно иметь надежную упаковку, должен быть пакет с пупурушками. Потом минимальная рожечная цена товара 210 рублей. То есть если у вас какой-то очень дешевый товар, то вы не можете стать поставщиком. То есть минимальная рожечная цена должна быть 210 рублей. А нет ограничений количества товаров к отгрузке. Это очень хорошо для новых поставщиков, в частности брендов одежды, которые я помогаю создавать. Это классно, потому что, чтобы создать много, 50 артикулов, например, требуется большой бюджет. А для того, чтобы создать 12 артикулов, то можно уместиться там, в определенную сумму, которую можно там, накопить, занять. Ну, я, конечно, против кредитов, но, тем не менее. И это классно, потому что, например, Marketplace LaModa, конкурент Valberis, там минимальная отгрузка 50 артикулов. Мы на LaModa тоже представлены, но, конечно, Valberis намного больше по оборотам, чем LaModa. На Валберс обязательно отгрузка в коробках. Нельзя там привезти в пакете, даже если у вас какой-то маленький там товар, там цепочки, вы не можете приехать на склад с пакетом и отгрузить так, вы все равно должны упаковывать все в короба. И каждый товар должен быть в индивидуальной упаковке, обязательно должен быть промаркирован, иначе там будет пересорт, путаница и вас оштрафуют. Итак, про мой опыт работы с Wildberries. Я подала заявку в начале января 2018 года, то есть после праздников. И я очень долгое время до этого так скептически относилась к Wildberries. Я думала, что ну, я слишком мелкая, там слишком мало продаж будет, там ничего интересного, там высокая конкуренция. И находила постоянно какие-то договорки, чтобы не стать поставщиком. Но все-таки рано или поздно я там к этому моменту созрела. Заявку я подала в январе 2018 года. Потом все равно еще 3-4 месяца ходила, ничего не делала, подписала договор только в апреле. И спустя еще 3-4 месяца в июле 2018 года мы в мы собрали первую поставку. Она была провальной, потому что я отгрузила не ликвид. Это вот одна, одно из правил, которые не надо делать для новых поставщиков. Отгружать не ликвид, допустим, и не сезонный товар. Допустим, это было лето, и я отгрузила какие-то залежавшиеся зимние вещи. Ну, кто будет? Нормальный человек не будет покупать летние вещи, зимние вещи летом. Вот это была одна из моих ошибок, но мы про это еще поговорим далее оборот на конец 2019 года более 20 миллионов рублей от трех брендов, потому что четвертый я недавно совсем создала. Ну и при, прибыли которые мы получаем, больше 10 миллионов рублей. Я могу сказать, что это очень хороший результат, учитывая, что я вообще не хотела заходить на этот маркетплейс и думала, что а, денег там мне не увидеть. А сейчас а, в данный момент Walbris является нам ключевым партнером и а, стратегическим. Помощью адрес мы получаем новые охваты аудитории, люди, которые на нас не, не были подписаны. В инстаграм приходят даже в инстаграм и пишут там когда а, можно ли у вас тут купить там и какой-то вот определенный товар потому что на валбере закончился вот мы получаем новый охват аудитории которые а, в регионах которые заказывают исключительно с валбере с путем там бесплатной доставки и так далее на Wildberries мы отгружаем уже план с каждую неделю, ну или самый минимум раз в две недели уже есть сотрудники а, для Wildberries. И а сейчас а, вот есть еще урок «Миллиона Wildberries про, я там рассказываю про софт, который мы используем для сбора аналитики. Он очень-очень удобный, очень крутой. Но ну, этот а, вебинар для продвинутых уже пользователей. И у меня уже, как я сказала, есть три бренда одежды и один бренд сумок, который я развиваю, я думаю, что на этом я не остановлюсь, и, возможно, даже э, в ближайшее время будут еще какие-то бренды, потому что рынок очень большой, и э, возможностей очень много, если вс ко всему подходить с умом, о чем я, собственно, и буду сегодня рассказывать. Большие бренды, они не теряют время, заходят на Valberis. Есть у меня инсайдерская информация, что бренд Манга зарабатывает на Valberis в России намного больше, чем с офлайн-магазинов Манга в России. И это как бы неудивительно, не потому что бренд Манга на Valberis, у них там есть скидка постоянного покупателя. Вот. И в целом многие магазины закрываются сейчас офлайн и приходят в онлайн и будущее за маркетплейсами. Соответственно, очень многие бренды, которые продавались в Инстаграм, тоже переходят на Wildberries, как когда-то я, потому что мой бренд был исключительно в Instagram два года, и сейчас он есть на Wildberries и на, в Инстаграм, вот. и в целом крупные бренды тоже понимают, что за маркетплейсом будущее, вот… Еще один пример это Birkenstock, их некоторое время назад вообще не было в России, потом они там где-то начали перекупы появляться, продавать, и сейчас уже есть официально на Wildberries, и мы там, я уже делала несколько заказов этой обуви, очень довольна, вот, то есть крупные европейские бренды, американские бренды заключают соглашение с Wildberries, потому что видят там огромный потенциал. А, ну и то, что я рассказывала, бренды из Инстаграма, бренд, Санкт-Петербургский бренд, они делают аксессуары для колясок, для автокресел, и они тоже одно время очень активно продвигаются в Инстаграм среди блогеров, и сейчас вот они тоже есть на Валберис, я тоже у них делала заказы и очень довольна. Вот, то есть бренды из Инстаграма тоже переходят на Валберис. Итак, давайте уже перейдем к контентной части, что необходимо для того, чтобы стать поставщиком Валберис. В первую очередь это, конечно же, ИП или юридическое лицо. Недавно Вайлберс объявил всем, что самозанятые также могут сотрудничать с Вайлберс. При этом, конечно же, товар должен быть сертифицирован. Если речь идет об одежде, то сертификация одежды — это обязательное условие. Но самозанятые, они по статусу своему не могут сделать сертификацию. Этот момент еще непонятен. То есть если у вас товар, который не подлежит обязательной сертификации, тогда вы можете заключить договор с Вайлберс как самозанятый. И, например, для сумок сертификация не обязательно. И вы можете сделать там отказное письмо. И в целом, я думаю, что можно отгрузиться. Самозанятые при этом платят 6%, так как это договор с юридическими лицами. То есть от всей суммы, которая поступит на счет, самозанятые оплачивают налогов 6%. Достаточно маленькая сумма. Вот, но э, в целом, как я уже сказала, сертификация, если речь идет о товарах, которые подлежат обязательной сертификации, одежда, обувь подлежит обязательной сертификации, э, постельное белье, текстиль для дома подлежит обязательной сертификации. Если вы поставляете товары, которые не подлежат, то вы можете как самозанятый заключить договор. Также требуется обязательно электронный документооборот. Это вот то, что раньше люди присылали, там, печатали договор, подписывали рукой, отправляли почту, сейчас это все делается в электронном виде, это очень удобно. Также, как я уже сказала, требуется сертификация или декларация о соответствии на продукцию. И регистрация товарного знака, или же отказное письмо, или же разрешение правообладателя. Поясню этот момент. Если у вас уже вы, например, продаете какой-то товар, у вас есть офлайн магазины есть онлайн-магазин, и вы хотите просто новый канал продаж освоить, то наверняка у вас уже есть зарегистрирован товарный знак. И это хорошо. Но если вы пока не зарегистрировали товарный знак, и у вас нет ТЗ, соответственно, вы пишете отказное письмо в свободной форме в таком ключе, что, например, я, Драган Мая являюсь единственным и законным правообладателем товарного знака Чик Мама. И пишете это в свободной форме и прикладываете к заявке на Квайлдберс. Такое тоже проходит. Единственное, что я знаю по опыту моих учеников, что некоторые сотрудники службы поддержки отвечают, что нельзя без товарного знака зайти на валбр. Это неправда. Бывает такое, что некоторые сотрудники не владеют информацией полностью, поэтому так говорят. Вот. Но в целом отказал письмо достаточно, если вы пока еще не регистрируете товарный знак. Разрешение правообладателя требуется, если вы... Хотите перепродавать чей-то чужой бренд. К примеру, вы нашли какой-то, допустим, бренд одежды, который шьется в Иванове, и хотите его перепродавать, и те люди, как бы, они не против, чтобы вы перепродавали их товар и пишут вам в свободной форме письмо. Например, там, я, а мы, там, ООО Ромашка разрешаем, там, ИП а, Иванов постав, про, про, использовать и продавать наш товарный знак ООО, там, Ромашка, на Вайлберс. То есть это все в свободной форме и тоже прикладывайте это на Вайлберс. Иначе там будут, а, может быть, такое, что ООО Ромашка вам потом скажет, что все, не продавайте, мы сами хотим продавать, и вы окажетесь крайними. А если письменно подпишите, тогда все это будет легально. Итак, какой же выбрать юрлицо ООН, например, или ИП? Я очень вкратце поясню. Я всегда начинающим предпринимателем, если у вас еще пока ничего не зарегистрировано, я рекомендую ИП на упрощенной системе налогообложения ОУСН. Самое простое для начинающих это ОУСН 6%. Однако при работе с Falsebris есть нюанс, который многие не знают и который может в скором времени всплыть. По, я сама изучала этот вопрос, мы писали официальный запрос в налоговую Министерство финансов по статье 346.15 Налогового кодекса. Вы, как поставщик, обязаны платить налог не с, с суммы, которая вам поступает на счет, а со всех продаж. То есть я объясню подробнее. Если вы, например, продали на Валберрис на сумму, скажем, ну скажем 100 тысяч рублей в месяц, ну при этом Валберс удержал свою комиссию, скажем, это 15%, там, плюс платно хранение, и все такое. Ну, допустим, вам перевел Валберс на счет 85 тысяч рублей. Раньше люди, как бы никто не знал, не обращал внимания на этот кодекс, платили налог с 85 тысяч рублей при УСН 6%. УСН 6%, соответственно, от 85 тысяч платили 6%. Это примерно у нас 5100 рублей. Но... По, вот этому, по этой статье налог, налогового кодекса вы обязаны платить налог не вот этот вот, а с, с, 100 тысяч рублей, что является 6 тысяч рублей. Соответственно, если речь идет не о 100 тысячах, а о миллионе, это уже большая разница. Тут разница будет 9 тысяч рублей. И многие поставщики об этом не знают и платят пока вот так вот неправильно, но рано или поздно это все равно все всплывет. Поэтому имейте в виду это, когда вы выбираете систему налогообложения.